Всем привет! С вами NaNoAqua. В этом видео мы поговорим об очень удобном устройстве, таймере для электроприборов. Существует два варианта данного таймера, электронный и механический. Расскажу о каждом из них, посмотрим в чем преимущество одного над другим. И узнаем, как их настроить и какой лучше выбрать. Начнем с механического таймера. На боковой части его есть рычажок. Когда он в верхнем положении, таймер работает, исходя из того, как вы его настроили. Когда он в нижнем положении, то работает, как обычная розетка, то есть постоянно. Так как мы хотим настроить таймер так, чтобы он работал только в то время, когда нужно нам, передвинем рычажок вверх. Далее перейдем к настройке самого таймера. Таймер мне нужен, чтобы настроить автоматическое включение и выключение света в аквариуме. На таймере есть циферблат и треугольник. Треугольник нужен для того, чтобы настроить время. У меня сейчас 21.00. Следовательно, мне нужно перевести таймер так, чтобы треугольник падал на цифру 21. Отлично, далее нам необходимо настроить время включения и выключения. На таймере есть 48 секторов, которые можно поднять. Каждый сектор задает интервал 30 минут. Отщелкнутый вверх сектор означает, что в указанное время таймер будет выключен. Прижатый корпусу сектор таймер означает, что в указанное время таймер будет включен. Исходя из данной информации, приступим к настройке таймера. Я хочу, чтобы таймер включался в 9.30 утра и выключался в 19.30. Следовательно, мне нужно поднять все сектора таймера вне диапазона этого времени. Можно аналогичным образом настроить несколько периодов включения-выключения. К примеру, если вы хотите, чтобы свет работал утром, был выключен днем и опять работал вечером. Всего на данном таймере можно настроить 48 включений и выключений в течение дня. Итак, я поднял все сектора в диапазоне времени, в котором таймер должен быть выключен, и опустил в диапазоне, при котором таймер должен быть включен. На этом настройка таймера завершена. Можно включать его в розетку и подключать любой электронный прибор. Далее перейдем к электронному таймеру. Преимущество данного таймера заключается в том, что можно настроить совершенно любой интервал времени включения и выключения, причем совершенно разный на каждый день недели, чего механический таймер сделать нам не позволит, так как его можно настроить только на одну программу, которая будет одинаково работать изо дня в день, и настроить включение и выключение мы можем только с интервалом в 30 минут. Приступим к настройке. Для начала сбросим все мои программы. Для этого нажмем на кнопку в нижнем центре таймера. На таймере есть два формата времени, 20-часовой к которому мы привыкли, а также время до полудня (А.М.) и после полудня PM. Переведем таймер в 20-часовой режим, для этого нажмем кнопку Clock. И будем держать до тех пор, пока не пропадет надпись AM. Далее нам необходимо настроить время на таймере. Для этого зажимаем кнопку SET и держим до тех пор, пока не начнет мигать день недели, находящийся сверху на экране. Далее с помощью кнопок минус и плюс настраиваем день недели. У меня сегодня четверг, так как обозначение на английском мне нужно найти буквы TH. Нажимаем кнопку SET для того, чтобы таймер сохранил день недели и перешел к настройке часа. Сейчас у меня на часах 21. Нажимаем кнопку SET и переходим к настройке минут. У меня 5 минут. Нажимаем SET для сохранения. День недели и часы настроены. Далее можно перейти к настройке программ. Для этого нажимаем плюс. Таймер переходит в режим настройки программ включения и выключения. Надпись ОН означает, что сейчас он предлагает нам выбрать диапазон времени для включения. Нажимаем SET и приступаем к выбору дня недели, когда таймер будет включаться. Я хочу настроить программу аналогично с механическим таймером. Мне нужно, чтобы таймер каждый день включался в 9.30 и выключался в 19.30. Следовательно, я ищу программу, где будут светиться все дни недели. Далее, аналогично с настройкой времени, нажимаем Set для сохранения дней недели. И приступаем к настройке времени для включения таймера. Настраиваю 9.30. После того, как мы настроили время включения, нам необходимо настроить время, когда таймер будет выключаться. Нажимаю плюс и переходим в режим OFF. Режим OFF означает режим настройки выключения. Настраиваем все дни недели и время 19.30. На таймере можно настроить до 20 программ включения и выключения на любые дни недели, которые вам необходимы. Для того, чтобы завершить настройку, нажимаем кнопку Clock. Для того, чтобы таймер работал по заданной нами программе, его необходимо перевести в режим авто. Справа есть кнопка On-Off. Нажимаем ее до тех пор, пока на панели не загорится надпись Auto. Итак, сейчас у нас 21.09, четверг. Завтра таймер включится в 9.30 и проработает до 19.30. И данная процедура будет повторяться каждый день недели. Настройка таймера завершена. Какой же таймер все же выбрать? Так как у меня задача достаточно простая, включать и выключать свет в аквариуме в заданный период времени, для меня идеально подойдет механический таймер. Тем более стоит он в два раза дешевле. Но если вам необходимо несколько разных настроек на разные дни недели, то вам не обойтись без электронного таймера. На этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока.